приветствую друзья давно не виделись давно я не выходил в эфир сегодня хочу описать вам свою ситуацию свое видение рынка на данный момент как я его вижу что я прогнозирую до да, что будет в дальнейшем но пока э, несколько минут информации полезно для вас приветствую друзья я периодически мониторю рынок на наличии различных криптовыставок и сейчас в ближайшем будущем в москве 27 по 28 марта будет проходить целых два мероприятия это конгресс по развитию блокчейн технологий а также международный блокчейн форум и криптовыставка на форуме я остановлюсь более подробно во первых потому что он будет насчитывать более 2000 человек также сам форум рассчитан на 10 тысяч человек и во-вторых, потому что организатор этого форума предоставляет различные скидки для подписчиков YouTube каналов, специализирующихся на крипте, в том числе и для моего. Итак, что мы видим на сайте Крипте Во-первых, это международный форум, где соберутся не только спикеры из России, но и спикеры из Европы и других стран. Само мероприятие будет проходить в Экспоцентре рядом с Москва Сити. Под данной площадкой будут проходить криптовыставка для обладателей Экспо билета, а также выступления спикеров для обладателей базового. Бизнес и вип-билетов. на выставке вы можете ознакомиться с предложениями от инвестиционных фондов, компаний, проводящих ICO и далее по списку. Со всем этим можно, конечно, ознакомиться более подробно на сайте. Организаторы мероприятия подходят креативно ко всему. Непосредственно главный организатор мероприятия Николай Волосянков развил идею проведения криптовечеринок. Обладатели бизнес и вип билета на криптовечеринке уже могут пообщаться ближе и завести партнерские отношения, ну и естественно весело провести время. Под видео вы найдете ссылку с моим персональным промокодом она предоставляет 100 процентов скидку на экспо билет для первых 30 подписчиков на остальные билеты действует скидка 10 процентов так что пользуйтесь единственное чем ближе форум тем цены становятся выше итак относительно рынка сегодня говорим о биткоине об альтах практически не говорим я говорю вам свое видение ситуации нынешней которая у нас есть на рынке итак сразу переходим здесь на пятнашечку для того чтобы увидеть наш наш диапазон торговый до да, боковой вчера у нас биточек благополучно очень все это проломал проломал все уровни поддержки и остановился он на девяти с половиной тысячах. вот на данный момент он торгуется в диапазоне девять с половиной десять тысяч и вот этот вот диапазон он на мой взгляд является ключевым на данный момент то есть выход из него либо вниз Будет говорить нам о дальнейшем нисходящем движении и возможном движении к 8000, как я и прогнозировал ранее. Выход из него вверх будет говорить нам о возможном движении до 12, пробоя 12, там, дальше 13 и так далее. То есть, конечно, более для нас с вами было бы хорошим движение вверх, ну или для некоторых, для некоторых тоже движение вниз. В принципе, почему нет, если кто-то еще его не набрался. Также о разворотной формации нам говорит вот эта вот перевернутая фигура голова плечи, которую мы можем наблюдать, пуская с небольшой натяжкой, но тем не менее ее здесь можно усмотреть на графике. Перевернутая голова плечи говорит нам о разворотной формации, да? то есть видим здесь у нас плечо, голова второе плечо, следовательно мы должны увидеть разворотную информацию, если эта фигура подтвердится. Опять-таки, не факт. А дальше, по, касательно по посвященному анализу на дневке, что у нас видно, сегодняшний день, в принципе, нам говорит о развороте. Пока, вот на данный момент, опять-таки, как он себя поведет дальше, он может уйти глубоко-глубоко вниз, либо же, наоборот, развернуться и уйти вверх. То есть нам нужно ждать закрытия дня. Об этом говорить еще рано, естественно, анализировать свечку среди дня тоже это неправильно. Пока на данный момент я говорю. И выход из вот этого вот диапазона девять с половиной тысяч может нам дать дать прострел еще ниже и там уже где-то смотреть уровни поддержки на 8000 и так далее и так далее это если вы помните мое предыдущее видео о том что биткоин дойдет до уровня 11 тысяч после чего он развернется этот мой прогноз оправдался но пока еще 8000 мы не увидели так как я говорил что после разворота он уйдет именно до 8000 где остановится откуда уже начнется дальнейшее восходящее движение пока этого не случилось поэтому я, к примеру, тоже было бы неплохо подождать 8000, у меня, тем более стоят отложенные ордера. Я думаю, что у многих из вас тоже, но как бы там ни было, наш ключевой уровень сейчас это половиной 10 Его нужно смотреть. И вот этот вот боковичок. Вот этот вот. Итак, относительно остальной альты сейчас у нас сегодня, точнее у нас показывает силу эфир классик и нем. NEM более показывает, практически 17 с плюсом сделал даже сегодня, даже больше, около 20, мне кажется. То есть, достаточно сильный инструмент на данный момент. Все же остальное у нас находится практически, все находится в красной зоне. Вот такая вот информация. По прогнозу у меня все. Хочу вам сказать еще небольшой анонсик, сделать о том, что в воскресенье вечером будет прямой эфир, интересный. Будет приглашенный гость, это трейдер, трейдер с нестандартной стратегией торговли, назовем так, но с очень хорошими показателями прибыли и статистики. Я думаю, вам будет всем интересно, познакомитесь, это молодой парень, мне тоже будет приятно с ним пообщаться, в прямом эфире для вас. А на этом у меня все, друзья, спасибо, если будете смотреть видео в записи, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои комментарии по поводу ситуации на рынке, на этом все.